Как у нас в Греции дела? Ну, я бы сказала, что с Грецией у нас дела сложные обстоят достаточно. Вряд ли человек, который задает вопрос, сможет изменить свою жизнь в ближайшие пять лет, но ближайшие 10, скорее всего, да. Я хочу сказать, что... Конечно, вопрос задан очень корректно, благодарю я нашу вопрошающую за него, потому что она задала косвенный вопрос, то есть когда изменится ее жизнь к лучшему, ну, к лучшему вообще, как, когда она изменится через пять или десять лет, и, собственно, вопрос касается наследства, то есть она впрямую не спросила, когда я получу наследство. И я очень благодарна ей за корректность вопроса. Но могу сказать, что 5 лет – это вряд ли, а 10 лет – да. И, скорее всего, она останется жить в Греции. Это мое мнение, я так считаю. Она будет прекрасно жить после этого. После наследства, а после получения? Да. Да, после получения наследства, но до этого ее, конечно, некоторые мотарства ожидают. Угу. Мнение твое, почему такие вот какие-то вот испытания на ее долю выпадают? Я думаю, что у нее действительно такая матрица интересная. Это человек с довольно большим количеством троек. Творческая натура, но еще больше. У нее единиц в матрице. И... Она вообще родилась в 1953 году, который был славен своим холодным летом. Да? И некоторыми еще обстоятельствами, тоже историческими, я думаю, что она родилась в России. 1953 год, год змеи Юпитер в близнецах. Юпитер находится не в знаке своего возвышения, не в своем доме. Человек мудрый, перед нами человек мудрый, человек очень интересный и человек очень умный, но и очень авторитарный. Поэтому, очевидно, настроен очень критически и очень проницателен, но и наверняка пытался, пыталась, вернее, нашего вопрошающая, очень многие вопросы в своей жизни брать под контроль, брать их на себя, решать сама и, соответственно, не делегировала возможность решения этих вопросов и проблем другим людям. Чистолюбивый очень человек, очень чистолюбивый. И, возможно, сталкивалась по природе с людьми, которые не настолько хорошо относились к ее авторитету, как ей бы хотелось. Ну вот, она авторитетна, да, она очень много знает и обладает хорошей интуицией. Достаточно терпеливо, но в то же время такая королева, которая в определенный момент, она стала, наверное, много конфликтовать с окружающими людьми, но человек крайне интересный, вот что я скажу, и не вписывающийся в какие-то обыденные рамки из-за этого страдала.